Здравствуйте, коллеги. Приветствую вас на нашем очередном новом занятии. Для вас новый цикл сегодня начинается. Это курс Рун. Первый курс рунического факультета, на который вы все приглашены. Я рада, что мы сегодня с вами здесь собрались для того, чтобы изучать руны. Уникальный магический инструмент, который призван для того, чтобы мы с вами трансформировали свое сознание под воздействием этого инструмента. Руны очень древняя сила, гораздо древнее человека современного. Руны были переданы людям богами и об этом рассказано в легендах, рассказано в мифах, которых мы с вами обязательно коснемся и не просто коснемся, а будем очень глубоко изучать. Сегодня мы с вами входим в этот процесс. Процесс этот должен проходить достаточно деликатно, осторожно, но в то же самое время внутренне уверенно. Уверенно в том, что вы понимаете, куда вы пришли, понимаете, зачем вы пришли и самое главное, вы понимаете, зачем вам это надо. Вот с этого мы и начинаем. Каждый из вас пришел в руны сейчас с какой-то целью. Эта цель должна быть вам понятна. Зачем вам нужна эта трансформация? Зачем вам нужны руны? Хотите ли вы их просто познать? Хотите ли вы их впустить в себя глубоко, чтобы они совершили ту самую трансформацию, ради которой, собственно говоря, они и были созданы. Может быть вы хотите чему-то научиться через руны или просто лучше понять себя. Я рекомендую вам на данном этапе честно смотреть на свою истинную мотивацию. Честно, потому что руны это инструмент воина, а воин, в отличие от всех, особенно воин языческой, древней традиции, отличается тем, что никогда не лжет. Именно это правило возьмите себе на вооружение. Возможно, вы не будете иметь ничего для того, чтобы войти в магический процесс трансформации, кроме собственной воли и собственной честности. Но пусть эти, а, оружие, это оружие, как меч и щит, всегда будут рядом с вами. Тогда этот путь вы пройдете достойно. Что мы имеем в виду, когда говорим, что руны это оружие войны? Руны по традиции были переданы людям, как инструмент памяти, как инструмент связи с богами. Маги и волхвы древнего времени, постигая и познавая руны, учат чувствовать их и чувствовать через мир, все грани мироздания учились изменять эти грани в соответствии с правилами этого мира, не нарушая его, но исправляя его. Конечно, магия может все, она может и исправить и ухудшить, она может сделать сильным, может сделать слабым. Но древняя традиция разделяла людей по классам. Сегодня мы можем относиться к этому как угодно. Более того, сегодняшняя Современная культурная традиция отрицает наличие класса, хотя фактически они присутствуют. Вот эта внутренняя лживость, которая отрицает очевидное, она, конечно, старыми силами и старыми богами неприемлема. Неприемлема она и рунами. Руны попросят от вас честности понимание самого себя, своей собственной позиции, своего собственного статуса в этом мире, в том числе и принадлежности к какому-то определенному слою общества. Какие же это были слои тогда, когда традиция руническая формировалась и фиксировалась в праве воздействовать и работать с определенными гранями мироздания. Северная традиция, как и, впрочем, многие другие языческие традиции, разделяли социальный мир людей на четыре касты. Самая низшая каста считалась кастой трелей или кастой рабов. Это были бесправные люди и в рабство в то время попадали не только поверженные в битвах и войнах, попадали должники, попадали нарушившие серьезные права попадали неспособные заплатить виру за свои преступления, то есть это люди, которые имеют какую-то определенную уязвимость. В мифах так об этом и говорится. Второй класс занимали свободные бонды или земледельцы, это люди, которые не просто кормились земли, они занимались торговлей, занимались ремеслами, это люди, которые двигали в какой-то степени прогресс. А третью касту составляли люди-воины не двигали прогресс, они защищали реальность и устанавливали границы между определенными мирами, определенными пределами, зная, что эти миры и эти пределы должны быть, если не разделены, то защищаться особо тщательно. И четвертая каста принадлежала касте правителей, которая выбиралась людьми и богами из касты третьей категории, касты войн. В какой бы категории не относили бы вас старые алгоритмы, сейчас, входя в руны, каждый из вас, словно бы заявляет, что потребности, желания ваши соприкоснуться с той самой силой и с той самой волей, которая может смело определить человека в воинскую касту. И вне зависимости от того, сколько вам лет, какого вы пола, какого вы образования, какого вы а, происхождения, <зовем> назовем это так, это не имеет никакого значения, потому что руны определяют человека совершенно не по этим качествам, а нечто большее. Это честность, это правдивость перед самой собой, перед самим собой, перед богами, умение держать слово, умение пройти путь и взятые на себя обязательства выполнить до конца. Вот именно эти свойства мы будем развивать в себе так, чтобы к концу футарка, к концу прохождения всего рунического процесса трансформации, вы дошли именно в этом состоянии. неважно являетесь ли вы сейчас тем, кем нужно заявиться или не являетесь. В последнем случае вам придется довольно сложно, потому что а, уровень мышления воина, он много чего в себя вмещает и если этого много чего у вас не хватает, то в таком случае вам придется это экстренно добирать и весь наш путь по всему футарку вы будете это делать. Каждая руна покажет вам имеющиеся и не имеющиеся, каждая руна покажет вам об обладание определенными свойствами, которые обязательно должны быть и только в этом случае вы сможете дойти до конца не спотыкаясь, не убирая препятствия на своем пути, если эти препятствия являются непосильными, назовем это так. Как мы с вами будем работать на этом курсе? Путь длинный. Каждой руне мы уделим отдельное внимание. Каждая руна это отдельная программа, отдельный алгоритм, который существует как законченная форма бытия. Соответственно, мы не можем перескочить через руну, если нам так хочется. Не можем начать с конца и завершить началом. Это невозможно. Все руны футарка, они как звенья одной цепи. Невозможно перескочить через одну, чтобы достигнуть другой. Более того, прохождение и проведение своего сознания через футарк последовательно трансформирует его на каждой руне. И, соответственно, в каждую последующую руну вы приходите уже в измененном состоянии с... на предыдущей. И если этого измененного состояния не будет, то не будет и результата на, на каждой последующей руне. Мы же пойдем в определенном ритме. Этот ритм нам нужен. Он нам очень нужен именно таким, какой он есть. Наши встречи, наши занятия будут проходить еженедельно. Среда наш день. Вообще среда это в древней традиции день, который был посвящен богу Одину. Он так и назывался день Одина или вот он с Не напрасно мы всегда наши рунические занятия на первом курсе рун начинаем именно и проводим именно по средам, отдавая дань этому богу, богу, который, собственно говоря, и отдал нам руны. Руны он отдал людям свои для того, чтобы люди изменяли себя и изменяли свой мир мир, в котором они существуют, и мир, который так важен для всей системы остальных миров. Сейчас перед вами должно быть древо Экдросиль. Наверняка у многих вас есть и в пакетах информационных, которые имеются и на нашем сайте, и в пакетах информации, которые предоставляются на этом курсе. Если у вас его нет, обязательно скачайте его с сайта или смотрите на экран. Сейчас перед вами древо девяти миров, древо Игдрасиль, та самая система северной традиции, которая и описывает и руны, и миры, и богов, и весь футарк. Мир человеческий в самой середке, он так и называется срединный мир или мир Мидгарта. Мидгард это и так и называется срединный мир. Мы считается, живем здесь физически. Этот мир, он как бы привязывает к себе все остальные миры, точка приложения интересов, точка приложения результатов И недаром наш мир называют миром отражений, потому что в нем отражается все то, что происходит во всех остальных мирах. И насколько точно оно отражается, насколько правдиво оно отражается, так вся остальная система, формирующая реальности, реагирует и так быстро она реагирует, чтобы эту реальность поправить и изменить. Именно поэтому руны как инструменты, как оружие были даны именно воинам, потому что считается, что именно воины обладают той степенью правдивости, которая нужна для правильного отражения. Руны наследие северной традиции. Наиболее полная северная традиция сохранилась с на берегах и на территории современной Исландии. Это очень древняя земля, хотя древняя она считается, начиная с нашего взгляда, потому что переселение в Исландию началось уже незадолго до христианизации северных земель. Но тем не менее именно на этом острове, острове беглецов и мунтарей, которые не соглашались с диктатом христианизированных государей, людей, которые до последнего старались сохранить в себе самом и в своем обществе языческую традицию, вот там эта традиция вместе с сагами и преданиями, пядями и песнями сохранилась в большем объеме. Недаром до сих пор говорят, что исландцы это такой народ, который никогда не врет. Нам бы такую репутацию. Но тем не менее это так оно и есть. Они славятся своей правдивостью и она выражается очень много в чем, в том числе и в состоянии внутренней честности и в бережного отношения к, своим, к своей древней традиции, к своим родовым сагам, к, своим, к своей истории, какой бы она ни была, они ее не искажают, они ее не приукрашивают. Да, христианство зашло и туда, но оно зашло очень специфическим образом, оно как рассказывают, пяде изначально не навязывалось огнем и мечом, как это было на наших землях. Христианство было принято на тинге. Тинг это общее собрание, которое постановило, что этой религии быть наравне с любой другой религией. То есть они шли на этот путь с открытым забралом и в какой-то смысле это тоже была честность. Уважение к беглым монахам с других земель, уважение к таким же изгоям, какими были они когда-то сами. Это внутреннее благородство, конечно же, оно вытравливалось за все это время, за время последние тысячи лет, но все-таки какие-то крупицы остались. Вместе с рунами, вместе с северной традицией мы будем не брать, нет, а пробуждать в себе это чувство и это качество, древнее языческое свойство честности и нелживости в обязательном порядке, потому что оно есть в каждом, в ком сохранилась древняя память язычников, славян ли, кельтов ли, северян ли и даже южан, потому что южная языческая традиция тоже невероятно сильна. Напомню, что кровь в данном случае сегодня не имеет значения. Имеет значение та самая внутренняя честность и правдивость, которая не позволяет лгать себе самому. Мы говорим об этом на каждом занятии, на каждом занятии предупреждаем, что в руны входят с честным сердцем и с открытым забралом. Невозможно сидеть на двух стульях, и об этом я тоже предупреждаю, буквально с первых шагов, буквально с первых минут наших занятий. Невозможно жить и работать в христианстве и одновременно жить и работать в язычестве. Это взаимоисключающие системы. Боги древние, они конечно очень древние, видели многое, знают многое, их уже ничем не удивишь, но всегда они немножко косо смотрят, если бы они были людьми, мы могли бы сказать о них, что они несколько косо смотрят на тех, кто является последователем религии, которая связана с предательством богов. Сегодняшние последователи авраамических религий своих богов не предавали, у них не было связи, но они являются последователями тех, кто предал. И это в определенном смысле искажает взаимодействие. Но тем более плохо, когда человек, считает, что это нормально, что можно и там, и там, что можно здесь солгать, а тут числиться правдивым. Вот так нельзя. Кроме того, для самого человека, который пытается усидеть на двух стульях, будет не очень хорошо, потому что если старые боги будут на это смотреть с сожалением, без злобы, но с сожалением, то молодые христианские, мусульманские, иудейские религии, они действительно молодые по сравнению с нашими древними силами, так смотреть не будут. Для них язычество враг, оно всегда было врагом, это записано в их программе. И никакого двоеверия, никакого двоеручничества здесь быть не может. Поэтому, если вы считаете, что можно носить и крест, и молот Тора в одном сознании, остерегайтесь такого мнения, будет плохо и там и там. Поэтому именно сейчас на первом этапе, еще пока на берегу, пока мы не вошли в первую руну футарка, у вас есть возможность все-таки определиться для самого себя, что вам важнее потому что это важно. Я предупреждаю об этом всегда и всегда буду это делать, потому что это действительно важно. Вы можете быть слабы сознанием, вы можете чего-то не знать, вы можете чего-то не уметь, вы можете пестовать собственные слабости, пока у вас еще есть такая возможность, пестуйте. Но только не лгить. только не лгить. Мы не используем в нашей системе погружения в руны, их как инструмент для гадания. Вы, наверное, знаете об этом, об этом рассказано в очень многих наших лекциях и в очень многих а, видеоматериалах на, а, в публичном доступе, когда мы говорим о рунах, мы всегда упоминаем именно это. Да, мы можем и учимся использовать этот инструмент впоследствии как инструмент для мантики, но только лишь тогда когда руны уже введены сознание, когда они уже отконфигурировали ваше сознание так, чтобы эта мантика перестала быть для вас неизвестностью. Ведь руны очень аллегоричны, и если мы возьмем классические или старые описания рун, мы увидим, что они означают не конкретику, они означают некую аллегорию, некую даже, наверное, метафору, а, растолковать которую может только сознание, которое с этой метафорой прожило какое-то время, когда оно понимает, что за этой метафорой, за этим образом стоит некая, некая сила, некая притча, некая легенда, некий миф, который как-то объясняет эту метафору. Ведь люди не напрасно назвали Руну Феху, например, скотом, да, там, Стадом, стадом, как, как, как имуществом. Да? А руну Урус, например, они не напрасно назвали а, руной Тура да, или руной быка там, да, или каким-то образом а, описывающим силу крупного рогатого скота. Ведь не они точно ни не, не коров, ни быков имели в виду. Но человек, который просто раскрывает руны и стандартное толкование к ним будет а, читать просто, феху как богатство, урус как физическую силу, так да не так, это не совсем то. Это может так толковаться, но только этим толкованием эти руны не ограничиваются. Толкуя руны именно так, мы не сводим их до уровня плебейского понимания магического инструмента, тогда как он становится просто инструментом гадания, но он перестает быть инструментом трансформации. Мы сможем через этот инструмент в таком виде считать какие-то эффекты внешнего мира и, возможно, даже при удаче нам удастся правильно их расшифровать, ну, в том смысле, что мы получим информацию, что происходит в реальности. Но почему это происходит в реальности? Почему это имеет отношение к вам? И какое это имеет отношение? К худу или к добру ли? польза вам от того или вред? Имеет отношение данное информационный расклад ко всему миру или только к вам? Вот этого ничего не будет понятно. Но если руны будут частью вашего сознания, вы их будете слышать совсем по-другому, чем раньше, как текст, как информацию, как притчу, которая читается только для вас и предназначена только для вас это произойдет в том случае, если руны как бы вживятся в ваше сознание, появится новый алгоритм распознавания этого мира. Не как просто мира отражений мира Мидгарда, вот что-то в нем отразилось, а почему отразилось? А что именно отразилось? А что значит это отражение? А какой мир сейчас в нем отразился? Мир богов или мир мертвых? А почему он отразился именно так? К добру это или к недобру? Что мы можем взять из памяти? Это память отразилась или будущее отразилось? Прошлое это или настоящее? Все это будет непонятно, если руны не будут с вами разговаривать. Я хочу, чтобы руны с вами говорили. На том языке, на котором вы думаете. Теми фразами, которые вам нравятся они могут это, но для начала вы должны научиться разговаривать с ними. Наладьте этот диалог, руны станут частью вас самих, неотъемлемой частью, как рука или нога. Вы будете удивляться, как раньше вы жили без, это, без этой силы. Это как слепой, который прозревает, как глухой, который вдруг начинает слышать. Вот что делают руны с сознанием, но только при условии, если вы будете с ними честны, тогда они будут честны с вами. Если вы будете понимать древних богов, они будут понимать вас, они станут вас видеть, а это уже совсем другое мироощущение, совсем другое миропонимание и совсем другая сила взаимодействия с этим миром. Руны, коллеги, это счастье, Каждый раз, когда вы будете входить в новую руну, вы будете испытывать это состояние. Потому что сила эта настолько честная и настолько древняя, она появилась в те времена, когда еще ни люди, ни боги не умели лгать. Ну не было такой опции в сознании, ну просто ну, не было, не придумано было, не сделано. И Я очень надеюсь, что это пробудится в вас пробудиться обязательно.